Ингалятор компрессорный Vega Compact – это новинка торговой марки Vega, оснащен высококачественным компрессором, который обеспечивает непрерывный режим работы с функцией температурной защиты при перегреве. Комплектация. Ингалятор с удобной ручкой для переноски, небулазерная камера, воздушная трубка, загубник, детская и взрослая маски, Фильтры, инструкция по эксплуатации и сумочка для хранения и транспортировки. А теперь продемонстрируем, как собирается ингалятор. Присоединяем воздушную трубку к ингалятору и к камере. Выбираем одну из насадок, например, детскую маску. И включаем ингалятор. Для удобства можно использовать держатель для нибудь лазерной камеры.